Наша трибуна, самая народная трибуна страны. Айщи, эволюция, о которой мечтают все рабочие и христиане, сверхжилась. Броневики прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа ⁇ Народная трибуна ⁇ Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение, свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что. Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Микрофон каждый может. Сказать. Сказать. Сказать. Сказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная Волна на чистоте 1430 М 9910 ФН. На нашем веб-сайте RadioNVC.com, ну и, конечно, на нашем YouTube-канале, также RadioNVC. Там есть второй канал, на котором мы, как бы, в архиве уже отредактированные программы оставляем без рекламы, без помех, без всего прочего. С вами в студии Анатолий Червец. Здравствуйте еще раз. И привет. Меня по-прежнему зовут Сергей Зацепин. Как ни странно. Не говори. Ну что, начнем, наверное, с того, что примем звонок. Давай попробуем. <с> добрый день. Да, добрый день. Рад вас видеть. Спасибо, а, Юрий. Только что вроде бы стало известно, что Пелоси не признает э, оправдание Трампа. И к чему это может привести? А? Может взять рогатку и застрелиться насмерть. смерть. это... Или отпилить это себе да. башку тупой пилой. Одной из двух. Ни к чему это не может привести. Ну, собственно, они все равно, они не согласны, ни с чем не согласны. Ну, так да. что, ну, это мало кого волнует. Это просто уже такая тяжелая стадия психического заболевания. Это вы себе представляете? Но это, но это да. Но как будет работать Конгресс, Белый дом? А Белый, дом, Белый, дом Белый дом будет работать, как работал. Конгресс, как не работал, так и не будет работать. Они будут продолжать расследование и так далее. Ну, то есть, ни, ни, ничего не поменяется. В принципе, да, ничего не понятно. поменяется. Единственное, понятно. что главное, чтобы Сенат все-таки остался за нами. Тогда, ну, может быть... Да. И что-нибудь известно о последующих действиях Клинса Грема. Спасибо. Mm -hmm. Ну, во всяком случае, спасибо большое. Известно его обещание, что он будет делать, а что он будет делать на самом деле, ну, кто же его знает? Ну, я тебе скажу, если ты слышал э, интервью, вернее, не интервью, а выступление Э, этого Недлера а, Тот сказал что Бизнес as usual Следствие расследования будет продолжаться Неважно кто выиграет когда Вот теперь у меня действительно Появляется вопрос То есть Он сказал что даже если Трампа оправдают Он пока что Не исключает тот факт Что он будет вызывать все таки Болтона, Болтона да, и Вот теперь интересный вопрос Лэнди Грэм Сказал, что он считает, что во время импичмент hearings это не место для того, чтобы вызывать свидетелей. А вот, вот когда закончится, этого, да. вот, вот тут будет интересно, кто из них все-таки сдержит свое слово, а кто нет. Ну, пока Конгресс не будет переизбран, пока демократы держат большинство, они будут продолжать заниматься тем же самым. Это, так сказать, понятно. Другим ничем заниматься не могут, не в состоянии, не хотят и не будут. Что касается Линдзе Грэма, то он действительно пообещал, что он в отдельном расследовании будет вызывать свидетелей, в том числе и Хантера Байдена. Mm -hmm. Еще раз говорю: одно дело то, что он пообещал, другое дело то, что он будет делать. Вот, да, то вот есть пообещать он пообещал, да. это мы знаем, это мы слышали. Но будем посмотреть. Теперь сейчас а, Сенат ушел на перерыв. Да. дальше будет голосование но еще должны были проголосовать а может может быть уже идет я не знаю но по моему закончились эти бестолковые выступления которые уже, честно говоря надоели когда выходят сенаторы каждое одно и то же повторяют демократы все токен-поинты которые которые они повторяют бесконечно республиканцы свою точку зрения отстаивают а единственное что известно на метро он мне посмотрел, слушать не хотел, потому что приятен. Ну, во всяком случае, он сказал, что он будет голосовать за вынесение обвинительного приговора. Да. Я спросил Анатолия, ну, как-то ну, должны же существовать какие-то мотивы человека, вот, потому что его голос ничего не решает, ну, абсолютно ничего, в данном случае. То есть он мог решить что-то, когда они голосовали, вызывать дополнительных свидетелей или нет, mm -hmm. потому что... Ну, а там больш... Да, там Ну вот в, в этой ситуации, mm -hmm. тем более, что, так сказать, даже Коллинз и то не будет голосовать. Вот тут меня интересует вопрос. Колленс постоянно все это, вот это время слушаний, она все время говорила, что она проводит консультации с Равни. Теперь вопрос. Она проводит, проводила консультации, чтобы его уговорить голосовать с республиканцами, или она еще сомневалась в том, как ей проголосовать вот это интересно на самом деле она а, консультировалась со своими помощниками которые на месте сидят в ее штате мэйн и высчитывала проголосовать <с Parcente> так или иначе потому что она там штат такой непонятный Ну да. и ну, второй сенатор там, по демократ поэтому ей нужно было как бы кинуть кость и левым прав, чтобы остаться на этом месте. вот Я, я думаю, что нич, ничем другим она больше не руководствовала. Добрый день, пожалуйста, в эфир. Алло, здравствуйте. здравствуйте. А, ну, вообще спасибо за вашу передачу. Спасибо. А, знаете, про Ромни, кроме того, что это, а, ну, просто поддонок мелкий, который а, использует Республиканскую партию в своих корыстных и прочих целях, а, который, ну, как, как я считаю, просто бездарно проиграл Обаме э, 8 лет назад и сейчас э, вы, э, вымещает свою злобу на трампе который в общем-то все в то время его поддерживал вот и анатолий сказал он... то же самое что единственное это вот это злоба больше поинтов он видит спасибо, спасибо. Вам большое вы понимаете настолько смешно смотреть на взрослых людей которые работают, казалось бы, выборные люди в Сенат. Человек себя ведет, как маленький ребенок, которого выгнали из песочницы и забрали у него машинку. И вот он не может себе это простить, его это гложет, его это бесит, а сделать он ничего не может. И вот он как-то пытается какими-то своими идиотскими действиями вот, нагадить тем детям, которые его выгнали, из песочницы. Вот это так, как оно, ну, в моих глазах, так оно выглядит. Ерунда какая-то. Добрый день, вы в эфире. Да, говорить, пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу спросить, как вы думаете, почему метро мне не боится, что его не переизберут просто республиканцы в следующий раз? И второе, мне кажется, что все происходит от безнаказанности. Вот смотрите, вот эта вот женщина, которая обвиняла судью Камана, она лгала под присягой, mm -hmm. и ей как будто бы ничего не, не, не сделалось. А вот э, сейчас, предположим, когда Трампа оправдает, я не знаю, было бы очень справедливо, если он бы сослался на закон, который остался после э, этого самого э, Никсона, mm -hmm. что э, если его оправдали, то он должен может остаться еще дальше, и это все будет считаться э, 7 лет как бы, первым сроком. Не, Спасибо, но... Спасибо большое. Нет, это я вряд ли это будет Добрый день, вы в эфире Добрый день, вы в эфире Здравствуйте Здравствуйте а, Вы знаете, я еще вот думаю про Рамни. Ему до следующих перевыборов 4 года да. И он думает, что это все забудется а, И еще, он же от штата там мормоны Наверное, мормоны все равно за мормоны будут а, Каким бы он ни был вот, вот мое мнение по поводу Митя Рамни. Почему он не боится вот так? Ну, сказать? может быть, да. он Может быть, он чувствует какую-то безнаказанность, действительно. Еще четыре года, а там, знаете, как говорят, или корова с Да, его выбрали два года назад, и сенаторы 6 лет, так что 4 года. Сейчас ему выбираться не надо. Даже не 4, пять лет, в принципе, ему еще. Так что он все чувствует очень безнаказанным, в общем. -то. Да? Спасибо скорее большое. всего. Спасибо вам большое. Спасибо. Либо так, либо он больше не будет баллотироваться вообще. Или переметнется на сторону демократов и пойдет от них. Окей, давайте все-таки вернемся в Что там произошло на этой неделе? В понедельник там... Что там ты делаешь, и ничего не произошло? В понедельник там были первые кокосы такие праймарисы у демократов и у республиканцев, причем были. И, как кто-то очень остроумно заметил, в праймерис и у демократов, и у республиканцев победил Данил Трамп. общем я не знаю на эту минуту есть на эту минуту нет и кончатных нет то есть я вот все время проверял обычно обычно в день выборов поскольку там 8 часов вечера выборы закроете кокоса закрывается в день выборов уже к полуночи знают результаты я думаю что они это будут тянуть как можно дольше чтобы как-то дать какую-то легенематизацию байден потому что до нью-хемпшир удивительно я не знаю с, есть так искать сколько за сколько задач они решали одновременно так, сейчас приму золото давай поговорим. добрый день вы в эфире здравствуйте. здравствуйте а вы знаете конечно очень-очень хочется чтобы всех этих э, преступников э, и деточек и родителей э, расследовали и осудили но все-таки э, мне кажется на, наиболее важным является правильно построить политику и э, ну как бы э, создать наилучший климат для э, избирать, и, и выборов в Сенате и в Канаде... Вы в, абсолютно в правы. Да. Это это самое. Да, а спасибо. потом уже после да. этого можно спасибо. расследовать кого угодно. Правильно. Да, спасибо. абсолютно. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, Добрый день. Я Добрый. не знаю, может быть я ошибаюсь, но с того момента, как появились данные, что-то... 40% бюллетеней там или чего-то проверено. А я уходил из дома, было 71 проверено. А у этого Пусидича, как было 26,8, так и есть 26,8. Ну, да. да. Это при том, что компания, которая должна была это все считать, чуть ли не ему самому принадлежит или что-то вроде okay. да, да. Спасибо. А в Петропавловском часком, как всегда полный. Да, сначала они... В общем, ситуация такая. Стали задерживать результаты выборов. Не сообщают никто. Бедный там вулц... Вулф Блицер мечется, трубку разорвет телефон. Никто ничего не может понять. Какие задачи они решали? Значит, одна из задач это не дать победить Сендерсу. Это одна из задач. Это главная задача. Да. Вторая задача: я не знаю, как что они сейчас думают в отношении Байдена. Отношения Байдена они не будут. То тянуть. ли они его тянут, они его тянут конечно. то ли они его топят. Я я не могу однозначно. Мадам без ручки, ты понимаешь? Понимаешь. С одной стороны, я думал: так, ну, понятно, что они будточи-то торгают вперед выпуская вот этими порциями данные потому что на гребне победы человек сразу получает от доноров кучу денег и он приходит в следующий штат там ну как то как -то толчок некий получает а главное не допустить берни чтобы он выиграл значит с байденом я не знаю или он не добирал там до 15 процентов и они пытались ему как-то их накрутить докрутить чтобы хоть что-то было чтобы ему в следующем туре принимать участие. Либо наоборот, они его вот, Не знаю, вот тут я не знаю. Нет, так они же тянули, это же они уже сказали. Они тянули от стаера. У стайра получилось больше, чем 20%. Они Вау. пытались от стайра забрать вот этих вот э, пешек и перевести и их байден. на сторону Байдена. Они его дотянули до э, положительного первого элаймента. И вот теперь когда он пошел на второй лаймен вот тут что-то у них не получилось поэтому они задерживали эти головы в, в общем я прочитал одну статью естественно в интернете где расписываются кто работает в этой компании которая называется Shadow Inc. тень mm -hmm. раби мук если ты помнишь был Конечно. менеджер разбирательной компании Clinton. Конечно раби спуки мук. значит и перечисляются там другие СИО, сего и так далее которые в свое время тоже работали на избирательную кампанию Хиллари радом клинтон 2016 года то есть эту кампанию крутят на самом деле клинтоновские люди имеется в виду компанию, которая создавала это это приложение а ты мне скажет вещь: вот ты читал я не читал статью Почему же они тогда все время делают упорно то, что хозяин компании или что-то, э, то есть там имя Будачича постоянно а, муссируется? Э, избирательная компания Будачича угу. была инвестором в эту компанию. А, окей. Они инвестировали я деньги. Я понял, потому что они очень сильно муссировали его имя. Да, потому И... что его избирательный штаб был угу. инвестором в эту компанию. Понятно. Понят. То есть э, компания Клинтоноидов продолжает свою работу продолжает свои свои темные делишки mm -hmm. и вот mm -hmm. по сей день мы не знаем окончательных результатов причем они выдавали результаты таким образом они выдавали результатом результаты по тем округам в которых Буттерджич шел впереди mm -hmm. но вот те округа в которых а, Сендерс был наиболее популярным эти результаты придерживались и они придерживаются по сей день то есть когда будут подведены окончательные итоги неизвестно когда они будут подведены может выясниться что сендерс на самом деле на первом месте я думаю что так оно и будет Но ты мне скажи действительно вот давай забудем про все вот эти аппликейшины программирование и так далее значит 170 тысяч голосующих 170 этих участков избирательных, да? то есть, ну, в среднем, если разобраться, по 100 человек на каждый участок, как из них надо распределить по 15% для того, чтобы пройти вперед. Это 6 номинантов, будем говорить так, то есть, вот первых 6 номинантов нужно разделить по углам. Неужели так тяжело подсчитать Толик, голоса? А ну, скажи они, мне. Толик, ну когда у либералов было хорошо с арифметикой? Они знают очень много mm -hmm. полов джендеров. Да. Да. То есть мужской, женский, средний. А вот арифметика это не. Теперь я не знаю, это сторона. утка или это правда, честно. Почему? Потому что я это услышал в одном источнике, больше я этого не слышал что когда им сказали так тогда звоните и докладывайте ваши э, заключения подсчеты оказалось что даже телефонная система не срабатывала для того чтобы они могли это сделать по телефону за что купил зато продал но ну, ты мне объясни ну это же вообще идиотизм ну 100 человек не посчитать на пальцах и господа демократы хотят чтобы мы доверили этим людям управлять системой здравоохранения. Да. Вы можете себе представить, они... <свят> <свят> они на пальцах посчитать не могут. А вы хотите, чтобы они решали все ваши проблемы? Или систему вэлфера. Ага. Представляешь, система я, вспом... <свят> я вспоминаю, как они строили этот веб-сайт для Обама Кер. <свят> Миллиард долларов грохнули в него. <свят> да. Это же с уму непостижимо, что они творят. И вы хотите, чтобы эти люди национализировали все отрасли производства и так далее, и управляли нами. Господи, с какими нужно быть наивными, или я не знаю кем, чтобы доверять вот этим людям, чтобы они, по сути дела, управляли вашей жизнью. Тяжело. Добрый день, Тяжело. вы в эфире. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, вы немножко ошиблись с математикой. 170 а, избирательных участков на 170 тысяч, это тысяча человек на. Не-не-не, я, да, я не с этой математикой ошибся. Не, не 170, а 17 сотен, я хотел сказать. Вот. 17 сотен участков? Да. Потому что. У... Всего 170 тысяч избирателей? Да. А как там избиратели? Только демократы дем... Зарегистрированные демократы. Я нет, вы, вы поймите правильно. Демократы, когда они устраивают участки, они их разбивают так, каким это выгодно. Поэтому вы не удивляетесь количеству, не удивляетесь подсчетом. Это действительно так, как оно есть. А уже почему они это делают и почему они не могут посчитать, это уже вопрос другой. Я просто... Я, нужно было сказать, 17 Назал. сотен, да, я назвал не ту цифру. Что, спасибо. Спасибо большое. Угу, спасибо. Ну, так или иначе, в общем, э, если бы мы были не у микрофона, я бы сказал, как в этом случае выглядит Демократическая <с партия. Ну, а так, в общем, полный Да, пипец. Пипец. Скажем так, пипец. Пипец. Другой бы на его месте, на месте председателя Демократической партии штата. Пошел бы и застрелился просто. Ну ему же сказали, чтобы уже ему посылают письма для того, чтобы он подал в отставку. Потому что это вообще непонятно. Ну, ну ничего, дана Бразил, которая Ой. сама занималась вот этой ерундой, уже она даже сказала, что, ребята, ну ничего не могу сказать. И тем не менее, находится достаточно идиотов, которые хотят, чтобы страной управляли эти дебилы. Да. Или дебилы, или люди без совести и чести абсолютно. То есть тут другого, другого не дано, третьего не дано. Либо люди полные идиоты, что они на пальцах сочетать не могут, либо люди просто коррумпированы до глубины корней волос. И вы хотите, господа демократы, чтобы эти люди управляли этой великолепной, замечательной, лучшей в мире страной. Да. Вот, вот что меня, так сказать, немножко... Непонятно слегка, Непонятно. Да, Но да. с другой стороны, ты знаешь, опять же, это люди, которым абсолютно мне так кажется, им абсолютно пофиг, что будет с этой стороны Почему? Им Потому да, что им да. кажется, что они э, как-то выжили. Вот знаешь, вся публика в дерьме, а они, они в белом фраке. Вот ну, да. Я не, вот это. Ну да, они, понимаю. они собственно так и раньше, когда им говорят: "Слушайте, ну столько примеров, посмотрите, вот там где построили социализм развитый, там коммунизм и так далее". И они точно в глубине души думают, ну, вот те-то идиоты строили не так, как мы построим. Мы-то построим по-другому. Ну, да. ну вот же, Венесуэла, которая была одним из богатейших там на континенте государств в свое время. Венесуэла. Построили социализм. Ну, венесуэльцы же дураки, они же неправильно построили. Мы-то построим по-другому. Ну, да. Была богатая страна, стала нищая. На помойке ж народ, на помойке ест. Куда, не знаю. Когда им приводишь Советский Союз, например, они говорят, не-не-не, не, там не было социализма, там был военный коммунизм. Да как хотите вы его называть Военный коммунизм, социализм, капитал. Как хотите называйте. Результат будет один и тот же. Помойка. Молодые дебилы, просто с промытыми мозгами. Да, слушаем вас. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Это Евгений из Здравствуйте. Евгений. У, меня, у меня какой вопрос? Если не вопрос, а вот жалоб. Я хочу пожаловать. Смотрите, сейчас идет голосование uh -huh. в Сенате, да? Так. Ну, и, и, ну, там и так все ясно, ровно одна слово оказалась. Да. Значит, самое главное, когда они зачитывают этот артикл, так? Да? да. Слушайте, они рассказывают все страхи, все неприятности, которые не повезли на Трампа. Они не доказаны. Нет никого, нет свидетелей, нет того. А это же все остается в истории. И они зачитывают 15 минут, что он натворил. Угу. Это какой-то ужас. Ну, я не знаю, у меня уже кулаки сжимаются. Жень, я не абсолютно. знаю, мы ничего сделать. Да, мой вам совет, Жень. Вы выключите телевизор или переключить на другой канал. Почему? Результат известен а морочить себе голову и расстраиваться кому это надо? это другие то слушают, ну слушают, ну слушают. У которые людей, кока таких как Сандер, они то слушают и говорят, мы видите, что он творил. да мало того, спасибо большое, Дениж, мало того, что он творил, еще ведь этот шивтишев сказал, если мы его сейчас не остановим, а он потом в ответ на помощь Путина в избирательной кампании Трампа отдаст им Аляску. Чувак уже не знает, что прижимать. Фантазирует. Кто возьмет билетов в тачку, тот получит водокачку. А если не возьмут, то газ отключим. То есть, мало того, что вот то, что говорили свидетели, они повторяют, так уже начинают фантазировать, выдумывать такие страшные вещи, такие ужасы приводить. Я представляю, это слабоумная толпа, которая ненавидит Трампа. Прям действительно уж... Вот он, налязку отдаст русским Добрый за то, что день, это... вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы говорите, что они говоря, что они думают, что в других странах неправильный социализм строили, а они построят правильный. Ничего подобного, я вас уверяю. Они об этом не думают. Они знают, что социализм это тоталитарная система, что это власть навсегда. Навсегда. Мария, Нам кто об этом думает? Вздох. Мария, и Мария, Мария. Значит, Мария они Мария. могут и воровать, и все что угодно делать. Правила, Мария, вы абсолютно Спасибо. правы, но только те, кто стоит вверху, в верхушке, те, кто у кормушки, у власти, они понимают, чем это закончится, и их это вполне удовлетворяет. Но те, кто за них голосуют, эти идиоты, мы про них Этим говорим, не они не понимают. Но Сандер знает, он <свят> проводил медовый месяц в Советском Союзе. Он знает, чем это заканчивается, как все это выглядит. Его это устраивает. А вот Маша Си, которая за него голосует, ну это... У меня, Сережка, у нас есть там буквально пару минут. Я бы хотел рассказать анекдот. Он очень в тему, и тем не менее, ну очень Давай. в тему. Значит, в синагоге идет собрание и пытаются выбрать нового Рэба. Голосуют за двух человек, за Рабиновича и Хаймовича. Встает один человек и говорит, ребята, Рабинович не может быть раввином. Вопрос, почему? У него дочь проститутка. Сел, успокоился. В это время поднимается председатель и говорит, "Ребят, подождите. Насколько я знаю, у Рабиновича три сына, у него нет дочери. Встает этот выступающий и говорит: ну, ребята, я свое мнение сказал, а дальше делайте, что хотите. То есть вот такого типа, не важно, не что они говорят, они сказали свое мнение. Добрый день, вы в эфире. Здрасте. Здрасте. А вот я не пойму, почему Нижняя Палата представителей, где демократы все заседают, с первого начала, как Трампа выбрали, они не работают. А только против Трампа все ищут. Ну, не работает вообще ноль. Только палки ему, колеса, они занимаются государственными делами. А за что им деньги платят, этим шакалам? Почему не сделают такой механизм, чтобы их всех сразу отзывать и выкидать? Вот тогда по -то не завыли. Это да, согласен. Это просто, но в точку. Давайте немножко прервемся на пару минут. Переведем дух. Послушаем рекламу. Поэтому вернемся продолжим. Ну вот и все закончилось <свят> в Сенате. Сенат проголосовал и оправдал президента Трампа. Интересно, а Пелоси будет рвать решение <свят> Сената? <свят> Пусть на себе уже волосы вырвет. Значит, а? да, пока я не забыл. Вот эта сцена мерзкая абсолютно омерзительная сцена когда Пелоси демонстративно порвала послание к американскому народу или Конгрессу, значит, она не порвала напечатанный просто на бумажке текст, она порвала, на самом деле, письменный документ, который является конституционным требованием. Речь, которую президент произносит каждый год перед Конгрессом, является традицией, но не требует конститу... не требуется конституция это просто традиция uh -huh. а вот тот документ который она который ей вручили он является единственным требованием конституции этот документ не принадлежал ей ну, то есть это не ее личная бумажка он принадлежал конгрессу uh -huh. А Для нее это было в основном ее плевком в Конституцию. Это не должно удивлять, видя, что она и ее поддерживающие демократы делают это каждый божий день. Но там одна она делала это прямо на камеру, очень вопиющим образом для всего мира. Так вот, подписанный этот документ, доставленный под, под охраной Пелоси, не подлежал уничтожению. Вот последствия этого возможные последствия 18 с код параграф 207 by специально предназначены для хранителей государственных документов любой хранитель публичных документов который умышленно и незаконно скрывает удаляет калечит уничтожает фальсифицирует или уничтожает любую запись должен быть оштрафован на сумму не не более двух тысяч долларов сша или Лишен свободы на срок не более трех лет, или того и другого. Mm. И быть лишенным права занимать любую должность в Соединенных Штатах. Wow. Хотя диапазон действий, за, за, запрещенных в этом подразделе, несколько, несколько уже, чем в подразделе А, он предусматривает дополнительные наказания за утрату должности в Соединенных Штатах США. Другими словами... А, Нэнси Пилоси, лидер демократической партии в Конгрессе, нарушила закон. Угу. Вопрос. И кто-то вообще что-то скажет по этому поводу? Хороший вопрос. Мы можем продекларировать. Nobody above the law. Угу. Как толдычили каждый день демократы, а заседающие в Конгрессе и в Сенате. Nobody. А вот смотрите, кроме, и... кроме демократов. Он, сегодня у нас есть такой человек допустим, опять же, Это Джим было. Джордан подожди, нас... подожди, подожди это было на глазах, в первом да. ряду сидел Бил Бар, генеральный прокурор, и на его глазах, это старая кляча, ой, простите женщины, это этот лидер демократической партии рвет официальный документ, который ей не принадлежит, он принадлежит Конгрессу стало быть, принадлежит государству и должен быть отправлен в архив Mm -hmm. причем документ подписаны президентом послушайте ну это старая традиция демократ для них не существует законов. другая старая кляча которая пыталась стать президентом дважды уничтожила 30 тысяч имейлов e которые принадлежат они должны быть сохранены они являются записью и ничего и ничего потому что верхушка фбр продажная потому что верхушка министерства юстиции в то время продажная они все так сказать замяли, затерли и так далее Также это старая кляча без сейчас это верхушка ФБР и, верхушка... и вот мне интересно будут ли, mm -hmm. хороший вопрос Будет, я ответят, считаю ли что зайти? такие как вот Freedom Caucus наш, Ох. республиканский ну, во должны случае. подать петицию на имя э, генерального прокурора и вообще они должны об этом... по дела административно. В общем, э, в общем э, они называют Трампа тираном, авторитарным, каким только хочешь. Кем, кем только не выдумают. В то же время совершенно плюют на закон, mm -hmm. на конституцию. Абсолютно. Плюют на своих избирателей, на избирателей республиканцев. Люди без чести, без совести, без... потому что ничего им не угрожает. Им все можно. Они над понимаю опять же что значит они над значит есть противостоящая партия которая должна наконец как всегда без зубы вот вот еще разговор не о том что у тех безнаказанно все сходит а вопрос к тем республиканцам которые позволяют этому происходить добрый день вы да здравствуйте здравствуйте я хочу парочку мелких вопросов задать во-первых вот этот актер, который организовал, якобы, сам на себя, как говорится, покушение и расизм. Да. Мало, мало у нас расизма, видать, значит, он еще... Против него вообще будет что-то возбуждено в итоге, потому что это все погасили? Это мой первый вопрос. Ответьте, я потом второй задам, ладно? Ну, на сегодняшний день... Там разбирается специальный прокурор, но на сегодняшний день Фокс, это вот как раз... Каунти прокурор, а она переизбирается на следующий срок. Она это вот судья, которая это прокурор, судья, да? прокурор, прокурорша, которая драпнула а, прокурорша, кейс, понятно. да. Понятно, ну, но в общем хорошо быть демократом. Абсолютно, да. как, можно как хорошо быть демократом. Ну да. ладно, это первый вопрос, а второй вот, когда вы говорите, что вот, например, ну, они говорят, что это Обама там экономику, это обамовские, так сказать, наследия, что вот он экономика у нас выросла и все. Вы не представляете, как, как это все вообще хитро делается? Ну, например, у меня подруга демократка, мы не хотим ругаться, но я что-то ляпнула за экономика, ну, на подъеме. Она говорит, ну, у меня другое мнение. Она мне прислала две ссылки. Одна Форбест, по-моему, а вторая еще какая-то. И там э, статьи, статья, значит, о том, что там сравниваются ВВП и многие вещи. Там, очевидно, я даже не хочу разбираться, я другим путем пошла. Э -э, потому что там, очевидно, как бы, ну, например, разные месяцы, разное ВВП. Значит, можно взять, например, какой-то месяц минимальное ВВП, а сравнить с максимальным обаунским, предположим. Ну, я не знаю, как там все выходит, в общем, и с графиками, со всеми делами. Я пошла другим путем. Я набрала вот этого, нажала вот этого автора. И посмотрела там его, ну, 10, там, не знаю, 15 статей. Все статьи Трампа ненавистнические. Вот я ей и, и скажу, что я не могу верить человеку, который из 10-15 статей э -э -э, не сказал слова хорошего ни о чем. Там там даже знаете, что подсчитано? Подсчитано, сколько потратил Обама на игру в гольф материально и ну, сколько понятно. Трамп я уже не знаю, понятно, как там это да. подсчитано мне кажется, Трамп на своем собственном поле играет но там, значит, доказано, что Обама потратил меньше mm -hmm. денег на это, чем понятно, это представляете, да. вот Хорошо. это, вот не это потому, что они читают это, это на да. в Google забросьте и там вылезет как минимум 158 тысяч страниц, которые хает Трампа а потом можно найти что-нибудь, что-то положительное. Ну это, это все-таки как бы э, журналистам. Да ну автор, какие же, да? Там, там, какие же они журналисты. И вот, пожалуйста, вот это я единственное, что ей отвечу, я даже не хочу. Спасибо. Э, Правильно сделайте. Спасибо. Правильно Спасибо Значит, что касается, да. Сегодня, кстати, когда это все, заключительная часть Марлизанского балета началась, Чаки Шумер подбежал к микрофону. Mm -hmm. И начал тоже опять, что вот он говорит, при нем экономика, он в обращении к нации сказал, что экономика сильная. Ничего она не сильная. Как вот те рабочие, там на 30 долларов в неделю всего поднялась Послушай, а когда вы были в, в, в нижней палате, в верхней палате, в Белом доме, а почему-то вот этих самых рабочих, которые сейчас на 30 там, долларов в неделю поднялась зарплата, почему она при вас-то не поднялась? нет но ну это не важно. вот 30 долларов что такое 30 долларов при том что это растет это растет правильно когда федеральное правительство принимает новый закон о налогообложении снижает налоги дает кредит там на детей 2400 и первые 24 тысячи не облагаются налогом а местные ваши дятлы демократические такие как Прицкер, шмитскер и вся эта банда которая сидит по главе с Мэддиганом поднимают вам налоги на то на это налог на бензин в два раза увеличивают стикеры на, на машину увеличивают в полтора раза стоил 100 сейчас 150 конечно где же народ стонет не может потому что если федералы что-то предприняли для того чтобы хоть как-то облегчить жизнь среднего американца то ваши однопартийцы на местах быстренько эту нишу заполняют вдруг почувствовали себя средний класс немножко вздохнулся облегч... вау налоги чуть снизились Тут же приходят и поднимают налоги. Вы пытаетесь задавить этот средний класс. -то. Это задача демократической партии. Я, всегда, я об этом говорил еще до Обамы, что их задача убить средний класс, оставить маленькую прослойку миллионеров, миллиардеров, которые субсидируют их избирательную кампанию. И остальное быдло, которое будет зависеть напрямую от правительства, не в состоянии само себя прокормить. Вот это задача демократов. Вот этот социализм, который вы хотите построить. Так вот он начал опять. Экономика при Обаме росла. Я уже сколько раз говорил, мне надоело повторяться. Когда экономилась, экономика грохнулась на дно, а, буквально мне на дно грохнулась, маркет упал хрен знает куда, бизнесы закрылись, безработица, миллионы людей ходят без работы, экономике дальше деваться некуда. Если бы этот лопоухий пень ничего не делал, экономика бы росла быстрыми Сама темпами. Если бы... Ваши демократы не вводили новые регуляции и так далее, не запрещали нефть добывать, уголь добывать, по, по сути дела убили угольную промышленность. Экономика росла бы гораздо быстрее, но вы своими дебильными усилиями сдерживали рост экономики. Ей просто деваться было некуда. Ты не можешь, когда ты в бетонный пол удавился, у тебя единственный путь это наверх подняться. Ты не можешь башкой пробить дальше. Так и с экономикой. Она упала на самое дно, и потом она начала подниматься. И вот сейчас шумер, шмумер, и те, кто слушают его, вагиноголовые, в унисон ему подпевают. При Обаме экономика росла, она а сильная, досталась Трампу. Послушайте, уронить безработицу с 15% до 10% гораздо легче, чем с 5% до 3%. Но это, но это понятно человеку, у которого есть хоть ну, немножко, хоть чуть-чуть понимание абагина головом понимать не надо им сказали что экономика при обаме росла и досталась трампу и он сейчас так сказать унаследовал все их это устраивает и то что трамп налоги снизил на корпорации и то что трамп отменил регуляции там с тысячами сокращая, это не имеет значения это потому что обама мессия был и вот сейчас идет все в русле Обамы. ну послушайте управлять тупой толпой легко они хавают все, что возможно. Но пораскинуть мозгами, вы поймете, что действительно экономику снизу, она сама поднимается вверх. Когда уже безработица 7%, довести ее до 3%, это уже, это уже нужно приложить усилия. То же самое, если маркет находится наверху, еще ему дать подрасти. А на сегодняшний день, по-моему, 11 лет подряд маркет растет. Люди просто должны понимать простую вещь целый лимон новый, из него можно достаточно много выжать лимонного сока, если он целый. А вот когда он уже выжатый, вот из него выжимать этот да. сок остаток ну, общем, намного тяжелее. В общем, а, с этим все понятно. Мы, а, лифтизм, вот то, чем страдает значительная часть населения нашей страны, это не наука, это, это религия. И поэтому перебедить, ну вот, скажем, человека глубоко верующего, попробуй докажи глубоко верующему человеку, что Бога нет. Ну. Вот то же самое доказывает левым. а вот Мы эти, же доказываем не левым. Мы доказываем людям, которые еще, может быть, где-то сомневаются. Левым ты ничего не докажешь. Но достаточно людей, которые, так называемые undecided, которые действительно на распутье. С одной стороны, вроде бы и так, а с другой стороны, вроде бы и так. Ну, те, которые искренне на распуте, которые как бы ну, не придерживаются никакой партийной принадлежности, mm -hmm. нет ничего, а чисто из прагматических соображений голосуют, я думаю, для них все очевидно. Настолько очевидно. Mm -hmm, Сереж, к сожалению, не настолько очевидно. Знаешь почему? Потому что вакуума не бывает. Вакуум всегда чем-то заполняется. Поэтому, если его не заполнять одними идеями, его заполнят другими. Вот и все. Добрый день, вы в эфире. Господа, добрый день. Я слушаю вас с огромным удовольствием. Я единственное, что хотел добавить, знаете, вы правильно все говорите, но дело в том, это же болезнь, допустим, ленинизма тоже, как сталинизма. Люди жили, они в это свято верили. И когда они звонят на радио, пытаются что-то допустим, Против Трампа, за Обаму там, ну, Обаму уже как-то шло и, и, я, я вот чувствую, просто у вас такая Раздражительность громадная а, и Этих людей не просто можно Их нужно переубеждать, им нужно объяснять, что, что действительно правильно То, что вот Трамп делает, это правильно То есть mm -hmm. они должны каким-то образом созреть И понять а, вот, вот, вот такая вот точка вы, зрения Вы просто. абсолютно правы, и к счастью есть случаи Когда люди прозревают, начинают Думать независимо и приходят К своим выводам Такое случается, а, но, к сожалению, да, нет а, для, а для, для идиотов, которые пишут такие статьи, то есть на них должно находиться всегда два грамотных человека, которые будут просто показывать, что они а, представляют себя не просто безграмотных людей, а просто ничтожество. Послушайте, таким образом просто вы абсолютно этих... правы. Есть замечательный, есть со... Томас Сойл, великолепный потрясающий афроамериканец-экономист, который пишет замечательные статьи. Но, к сожалению, люди, которые хотят читать вот это дерьмо, они читают это дерьмо. А вот статью экономиста реального, нормального, который приводит, так сказать, факты, колоссальный опыт за плечами, его они читать не хотят, не будут. Вот в чем проблема. Они скорее поверят, я не знаю, этому придурку Полу Кругману, Лауреату Нобелевской премии, который накануне выборов заявил, что если Трампа изберут президентом, то марки упадет и никогда больше не восстановится. Вот они ему, скорее всего, они его статьи в Нью-Йорк Таймсе будут читать, но они не будут читать статью Соула или Уильямса. Еще такая вещь, которую нельзя забывать, что у многих людей есть какая-то. Экономическая или политическая подоплека для того, чтобы делать это. То есть они могут даже сами в это совершенно не верить. И я уверен наверняка, что половина из них, даже больше, они вообще в это не верят. И прекрасно знают, что политика Трампа, допустим, даже с экономической точки зрения, очень благоприятная. Но mm -hmm. они пишут это для того, чтобы либо заработать себе на жизнь, либо какие-то получить этого бенефиты от кого-то. All... Поэтому... Yeah. Поэтому я считаю, что даже не суть в том, что экономисты пишут какие-то статьи, а я считаю, что люди совершенно раз, разных профессий, специальностей должны просто об этом громко говорить. Насколько они получают бенефиты от, э, от политики Трампа, от его каких-то действий, от его законов и так далее. То есть даже, даже в здравоохранении, даже в, в какой-то политической сфере, иммиграции э, и так далее, то есть насколько... Они получают от этого пенесита, чтобы люди открывали глаза и начинали это видеть своими глазами. Спасибо вот большое, спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо, спасибо. Знаешь, больше всего меня бесит, знаешь, что вообще вот в тех же в тех же, Never в тех же э, этих э, демократах меня бесит. Я имею в виду не в чиновниках, а вот в избирателях. Человек получает льготы, которые ему дают решения Трампа. Uh -huh. Он их получает, кладет в карман uh -huh. и на, на голубом глазу ругает Трампа за то, что он ничего не делает. Uh -huh. Ты понимаешь? Вот это. Если ты порядочный человек, возьми, напиши письмо в АРС и скажи, ребята, я прошу с меня снимать по полной программе, которую придумал Обама. Почему? Потому что я не согласен с политикой Трампа. Но этого же никто не делает. Пихают, да. прошу прощения за уличное выражение, в рот вот эти вот бутерброды, колбасу, торты <coughs> аж давятся и тут же ругают за то, что Трамп ничего, ничего не делает. Не делает да? Вот что, понимаешь, вот это меня бесит, честно. Ну, я еще раз говорю, для многих это просто религия. Да. просто религия. у нас есть немножко времени я хочу немножко обсудить Так еще факт. раз для тех, кто еще не слышал все трампа оправдали сенат вынес решение оправдать все это было И вот эта ерунда которую говорят он будет э, э, маркирован forever навсегда да. ничего этого не будет почему потому что человека которого оправдывают его невозможно называть преступником все Человека оправдали, неважно как, каким образом и так далее. Теперь, вы знаете, есть такое выражение, что выборы имеют последствия. Дак Джонс, mm -hmm. да? Алабама, Алабама, ко за, э, который выиграл у Роя мор, мор в Алабаме, за которого Трамп рвал на себе рубашку и говорил, ребята. «Голосуйте за Рой Мор, не слушайте никого, он республиканец, он наш, голосуйте за него». Нет. Проголосовали за Даг Джонс. Почему? Потому что Даг Джонс, рвя на себе рубашку, кричал, «Я, попав в Сенат, буду работать с Трампом над теми идеями, которые улучшат жизнь наших соотечественников». Выбирают Даг Джонса. И теперь Даг Джонс сегодня Говорит А я буду голосовать По обеим статьям За импичмент Трампа Потому что это негодяй Это круг Это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла И полностью Он специально, специально Сегодня Взял целых 15 минут Времени перед камерами Для того чтобы вылить очередной шаг грязи на голову трампа да. а мы за него голосовать ну не мы но мы, а я явно вам... не мы а те которые да. за него проголосовали вот ваши вот вам обещание демократа работать с трампом добрый день вы в эфире уже не в эфире жаль а, собственно, уже времени не остается, может быть, поэтому человек... Скинул. Просто люди, пожалуйста, понимайте, что любые голосования имеют последствия. Что бы вам ни обещали, пожалуйста, думайте своей головой и голосуйте действительно за тех людей, которые нам нужны. У меня нет никаких сомнений в том, что Трамп будет переизбран на второй срок. Ну, вот что касается Конгресса и Сената, друзья мои, от вас, ну, если на Сенат мы как бы можем повлиять отчасти, а на Конгресс мы в каждом в своем избирательном округе можем повлиять на результат. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр из Массачевский. Здравствуйте, Александр. У меня такой вопрос. Что там происходит с высказыванием Трампа по медике? сандерс уже включил это а, все, все время да, заканчивается да, да. трамм сказал что он во первых там идет суд обама кир должны отменить Трамп сказал что республиканцы и я всегда будем ä, выступать за то чтобы сохранить при condition, condition, чтобы mm -hmm. люди имели возможность получать ну, так сказать, покупать страховки так что чаки шумер сегодня тоже сказал вот они там судят они хотят отменить послушайте они нам обещали что как только примем закон обама кер все проблемы медицины будут разрешены как они решились эти проблемы теперь доктор your, your, your, да спасибо друзья.